На площади мэрии Валенсии установили вот такой вот аппарат. Это станция контроля за качеством воздуха. Все это контролируется. И здесь написано, что э, обнаружение вируса в воздухе. Такая вот прелесть. Я не знаю только, где информация. о наличие